выбрать «Отправить в архив», «Подтвердить перевод ЭЦП». Обращаем внимание, что перед отправкой МПИ в архив от него необходимо отвязать денежные средства в ГИС электронный бюджет. Какой классификационной категории можно отнести закупку продления доменного имени»? Если доменное имя Предусмотрена документацией для доступа к одной конкретной информационной системе, тогда закупка доменного имени относится к видам обеспечения данной информационной системы. Если доменное имя обеспечивает доступ к общей телекоммуникационной инфраструктуре, то закупка доменного имени относится к виду обеспечения 45-й группы типовых компонентов ИТКИ. Телекоммуникационная инфраструктура, обеспечивающая внешнюю связь. При заключении дополнительного соглашения на увеличение цены действующего контракта в пределах установленных федеральным законом от 5 апреля 2013 года номер 44 ФЗ нужно ли отправлять МПИ на повторную экспертизу для получения согласования Минкомсвязи России? Какие документы, кроме дополнительного соглашения, следует предоставить? При увеличении цены действующего контракта в пределах установленных федеральным законом от 5 апреля 2013 года номер 44 ФЗ требуется получение согласования Минкомсвязи России. В качестве обоснования цены закупки необходимо приложить действующий контракт, проект дополнительного соглашения и подписанное двумя сторонами намерение подписать дополнительное соглашение. Направляйте свои вопросы на нашу электронную почту infosobakoceki.ru, указаны в описании к видео. Спасибо за внимание и до новых встреч!